Много лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Тройку. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губернии. Соседи были рады угождать малейшим его приходом. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилла Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Слушай, брат Андрей Гаврилович, если в твоем Володьке будет путь, отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Нет, Кирилла Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину лучше жениться на бедной дворяночке, добыть да главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Вот они. Рыдай. Хватай, хватай, Ах, А, хватай, это тебе, догоняй. А -а -а -а. А, держи, держи. А, -а, -а хватка-то у него какая, хватка-то, а, -а, -а. а? Держи. Что ж ты хмуришься, брат? Или псарня моя тебе не нравится? Нет, царня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое, как вашим собакам. Вот что, прав, что правда, то правда. Иномой дворянина не худо было променять свою садьбу на любую здешнюю кунуру. Ему было бы светлее и теплее. Куда же ты, Андрей Гаврилович? А на охоту? А? Я до тех пор не намерен ехать, пока не вышлите вы мне царя Парамошку одинный, Терпить шутки от ваших холопьев я не намерен. Да я от вас не стерплю, потому что я не шут, а старинный двойник. Что-что? Да знаешь ли ты, с кем связываешься? Вот я ж его. Узнает, как идти на Троекурова.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 Дом-то и сила, чтобы отнять имение без всякого права. Мудрено, ваше превосходительство. Вот если достать от соседа запись. Запись, запись! У него все бумаги сгорели. Как? Бумаги его сгорели! Ваше превосходительство! Действуйте тогда по закону! И без сомнения получите совершенное удовольствие. Ты думаешь? Так. -с. Ну, смотри. Я полагаюсь на твое усердие. Плачь, а в благодарности моей можешь быть уверен. Покорнище, благодарю, Ваше Повисходительство. Покорнище, благодарю. Покорнище, благодарю. Уездный суд, рассмотрев дело о неправильном владении гвардии поручиком Дубровским, имением, принадлежащим его превосходительству, генерал-аншефу Кириллу Петровичу, сыну Троекурова, полагает отобрав упомянутое имение семьюдесятью душами землею и угодьями из неправильного владения гвардии поручика Дубровского, отдать в полное его превосходительство генерала аншефа Кирил Петровича Троекурова распоряжение. В случае согласия, извольте подписать ваше полное и совершенное удовольствие. Но... Подпишите ваше полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие. пишите ваше полное и совершенное. Как не почитать церковь прочь самого пледа? Слыхано ли дело ваше превосходительство? Псани водят собак в церковь. Собаки. Собаки бегают. по церкви. Я вас. Собачь! Собачь! Собачь! Собачь! Собачь! Собачь! Так! Трыхнешь, Собачь! Целый час не добудешься! Со с приятелями, а долги не платили. Что? От булочника приходили. От булочника <соспорщик> приходили. Каналья. От портного приходили. Дурацкий рост. И от сапожника приходил! Пипну безвозвратно Наверх и друзья мои, друзья Но как и прежде аккуратно Пить буду я, пить буду, буду я Марин. Что у тебя? Но как и прежде аккуратно Пить буду я, пить буду, буду я Вам письмо из кистенявки Что ж ты дурак раньше молчал? Расчервился старик Все долги заплатил о бедному царьев, замолвите слово, ваше мужика. Я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папеньки. Очень он плох. Приезжай ты к нам, Соколик, мой ясный. Слышно отдают нас под начал трикуру. Остаюсь, твоя верная раба нянька Арина Егоровна Бузарева. что Троекуров у нас имение отнимает. Не наше холопье дело разбирать барские воли. А -а -а. Зачем же вы встали с постели? На ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди. Что с вами, батюшка? Как же это все случилось? Волонь... Волонь... Волонечка. Кусаешься, Кусаешься? Ну, погоди, Дубровский тебе покажет. Он тебя научит. Папенька, поезжайте, привезите Андрея Ганриловича. Нет, ты посмотри, посмотри, посмотри. морда морда, а, а уши, уши, порода, весь в моего полкана. Папенька, поезжайте, скажите, что я соскучилась. Поеду, поеду. Успокою старика. Это все такой будет? Здорово, дядя архив. Они кого водят? Тройкуров! Чему? Ой, подойди к барину Кирилу Петровичу. Поклонись. Спроси, что надо да бегом! Ступай и доложи барину. Рад ли он гостю? <свист> а -а -а -а. Вот он! Вот он! Прочь, собака! Он. Кирилл Петрович спрашивает вас! Скажи, чтобы он скорее умирал, пока я не велел выиграть его заработать! Ваше превосходительство! Молодой барин приказали убираться, покуда вас не выгнали со двора. Ступай, старый пес со двора. Антон, Антон! За лекарем скорей! Барину плохо. Не надобно лекаря. Батюшка скончался. решению земского суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, его лицо представляет здесь господин Сабаскин. Слушайтесь его во всем и исполняйте все то, что он прикажет. А вы, бабы, любите его и почитайте, а он до вас большой охотник. Позвольте узнать, что это значит. А это значит, что мы приехали сюда вводить во владение Кириллу Петровича Троякурова. Их против просить убираться вон по-добру и по-здорову. Вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти. А ты кто такой? А? Прежний помещик волею Божию помрет? А мы вас не знаем. И знать не хотим. Ваше благородие. Это наш молодой барин Владимир Андреевич. Это кто еще там рот раскрыл? Какой такой молодой барин? Какой такой Владимир Андреевич? Ваш барин Кирилл Петрович Троякуров? Слышите вы, Палуки? Как не так? А это что? Булк? Эй, старушка, сюда! Да что на него смотреть? Ребята! Дайте! Что Дати! Дати! Что Дати! Дати! Вы губите и себя и меня. Вступайте по дворам и оставьте меня в покое. Государь Дати! он нас не обидит. Вы все его дети. А как ему будет за нас заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать? Вступайте. Все мы, Божие, государевы. Вот уж приберет нас к рукам Кирилла Петрович. Да. Лейте обуху, не Мы решили, с вашего дозволения, остаться здесь ночевать, так как уже земные мужики могут напасть на нас по дороге. Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. У Троекурова и своим плохо приходится, а достанутся чужие, он с них шкуру сдерет. Гонят наших господ со двора. Эх! Всех бы разом так и концы бы в воду. А? За нашего благодеть его превосходительство генерала шефа Кирилла Петровича Ура! <свят> Утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен буду оставить дом, где я родился, где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Нет-нет. Пускай же ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет. я а не Зачем вы не спите? Да сна ли нам? Тише. Поди, приведи сюда Егоровну, да выведи из дома всех наших людей, чтобы ни одна душа в нем не оставалась, кроме приказных. Повезли, Архип, отопри теперь в передний. Я, кажется, их запер. Как бы не так. артапри. Жар Кариб. Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог пойдет. Прощайте. Антон, трогай. Встретимся в Кистеневской роще. Чему смеетесь, паси Божья тварь погибает! А вы радуетесь? Ну, пошли прочь! Ребята, прощайте. Мне здесь делать нечего. Не поминайте лихом. Архив. Прощайте. Архив, а как же мы? И мы с тобой? Ладно. Идем. Идем. разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они грабили помещие дома и придавали их огню. А Дубровском рассказывали чудеса. Я всегда уважал вашего покойного батюшка. Не смейте называть это имя! Они не вы ли показали на суде, что Дубровский не по праву владеть Кистеневкой? Monsieur, je viens de Paris. Je suis instituteur. Tout bon, s'il vous plaît. Je, je vais chez Très-Courov. Je... je... Où monsieur? Chèterai-Courov. Prenez place. Seigneur Troïkourov, sans me connaître, m'a engagé en qualité de maître pour l'instruction de ses enfants. Trois mille roubles par an. Ma vieille mère est malade. Vous m'entendez Écoutez Je vous offre dix mille. Il ne me faut que votre absence et votre passeport. Mon absence et mon passeport Votre passeport. Alloche que Dengui Monsieur Desforges, je vous souhaite de trouver votre mère en bonne santé. Merci. Merci, monsieur. Merci. И... Yeah. Спасибо. Да. Ну и каша. Что, после Троекуровских-то хлебов брюхо подвело, а? Ну, ты мне про Троекуровок не вспоминай. Я бы его своими руками ради <laughs> <Sadist. laughs> Парол. Забыл? Ребята, Барин. Я столбовой дворянин, толковник гвардии его императорского величества. Я вас слышал. Сыдитесь, вы дворянин. Гвардии поручик заодно с этим збродом. Озорить моих крестьян? Это мои друзья, с ними я навсегда связал свою жизнь. Пойдем, Володешка, С ними не наговоришься. Целый день не ешься. Иди, Иди, иди, я, я сейчас, сейчас. Прикажите вашим хамам уважать мундир, который я ношу. к мундиру господина полковника расстрелять. Бери! Бери. Одному, что поместье Троекурова были пощажены. Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках. А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник? Постараемся, ваше превосходительство. Постараемся. А правда, зачем и ловить его? Разбой Дубровского благодать для исправника. Разъезды, следствие, подводы, а деньги в карман? Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник? Сущая правда, ваше превосходительство. <связать> <связать> О, люблю молодца за искренность. <связать> <связать> У меня в кармане приметы Владимира Дубровского. Ваш превосходительство. А, кстати, прочтите-ка, и мы послушаем, не худо нам знать его приметы. Приметы Владимира Дубровского. Лицом чист. Бороду бреет. Глаза имеет карие. Волосы русые. Нос прямой. Особые приметы. Таковых не оказалось. И только. Ха. Ай да, бумага! Да у кого не русые волосы, да не карие глаза. Вон и! У неседы форжа карие глаза! Нечего сказать! У -у Умные головушки приказные! Ну а э, э, Разрешите откланяться. Куда же вы? Ловим Дубровского. Ах, этот Дубровской. Алло, Барин Вильям. Барин Вильям. Буду у гувернера пистолет. А не удалось подшутить Кирилл Петровичу. Je vous remercie, mademoiselle. Je vous remercie de votre bonté. Votre charmante image ne restera à jamais. le délire de le tout Une page de roman Non, c'est mon cœur qui parle. <rire> Ребята! Мусил! Мусил! Нельзя ли, Мусил, переночевать мне в вашей конурке? Потому извольте видеть коррозию, Василий. Беда. Не научился ты, Мусил, по-русски. Жизель! Месье, месье. Спасибо, месье. Предатель, чтобы без меня не смел ничего делать. С троекуровым я должен расправиться сам. Ступай. Отпустил. Толчите? Толчите? Или вы пропали? Я Дубровский. Какими делами заправляешь? Я управитель имения. Исполняю княжеские инструкции. А где ж твой князь? Его сиятельство князь Верейский, Лондон. За границ! Ну что ж, ребят, Хороший у вас управитель. Отпустить что ли? А? <смех> <смех> Русский музик, Русский музик! Любишь работать? Чужим горбом. Мужецкой кровью! Вешай его. сказал Заждались, барин. А первый троецца убью на месте. Архип, троекуров от меня не уйдет. Но, барин, последний раз поверим. Азат, ребята, и уйдет от нас Троекуров! Гром победы раздавайся, веселись со сраброй Приметы, ваше превосходительство. Эх, братец, убирайся-ка ты, знаешь куда? Со своими приметами. Ну, как можно верить на слово Спицыну, трусу, Лгуну? Он застращал меня пистолетом, взял клятву, молчать. Ну что ж, учитель. Нигде не найтись. Так сыскать его? Слушаюсь. Месье де Форж. Я не француз де Форж. Я Дубровский. Не бойтесь. Вы не должны бояться этого имени. Я не могу здесь доли оставаться. Я расстаюсь с вами. В сей же час. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Простите, меня зовут. Минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? За вас отдал бы я жизнь. Обещаю. Опустите кольцо в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать. Маша, не встретила ли ты месье де Форжа? Вообрази. Исправник приехал, чтобы схватить его. Он уверяет, что это сам Дубровск. Бледна, Маша? Тебя перепугали. Что ж, учитель? Его сиятельство князь Берейский. Миль пардон, мошер Возен. В у меня побывал ваш Ринальдо. Времонт. Зубровский, в имении пахнет гарью, Илья Дюфе и прошу приютить. Сочту за честь, любезный князь. Моя дочь. Прошло несколько времени. Много перемен произошло в семейном быту Кирилла Петровича. Сватовство князя Верейского не было уже тайной для соседства. Я мог бы избавить вас от ненавистного человека. Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца, бросьтесь к его ногам. Бросьтесь к его ногам. Папенька, папенька, не губите меня. Я не люблю князя, я не хочу быть его женой. Это что значит? До сих пор ты молчала, а теперь вздумала капризничать? Не изволь дурачица. Не губите меня, папенька. За что гоните меня от себя прочь? Вам без меня будет грустно, папенька. Не принуждайте меня. Все это вздор. Папенька. Завтра будет твоя свадьба. А? Завтра? Боже мой. Нет, это невозможно. Этому не быть. Если уж вы решились погубить меня, то я найду себе защитника. Что? Что угрозы? Мне угрозы? Дерзкая девчонка. Посмотрим, кто будет этот защитник. Владимир Дубровский. Добро. А... -а, -а. Мой генерал, князь. Ну, дети, посидите, поворкуйте. Мадемуазель, мое комплиман. Бонjour, мсье Шарман, Мари. Каве Вы взволнованы? Князь, откажитесь от меня. Я не имею к вам ни малейшей привязанности. Не губите мою молодость. Умоляю вас. Ну-ну-ну, ля птиц, Я не в силах подписать свой смертный приговор. жаме де жаме Спасите. Гришка, Антон со мной. Архип, веди людей за нами. Лошадей. Что это значит? Кто ты такой? Это Дубровская. Маш. Я дала клятву. Князь мой муж. Я ждала вас. Теперь... разбои обратили внимание правительства. Посланы были войска, дабы взять Дубровского живого или мертвого. петрович позже я исправник а, Боже мой, а, Боже мой. кто вас пустил пошли вон я к губернатору донесу государю да До бога высоко Царя далеко. Принимай гостей, барин.